Так, друзья, всем привет! Мы продолжаем свою серию интервью. И сегодня у нас в гостях легендарная личность. На самом деле, сам один из сооснователей нашего сообщества из Bizie Community. Действительно, человек, который достиг многого и в наземном бизнесе, и в построении сети. Тури, Привет! привет. Мы записываем такие короткие видео, которые помогают, всего три вопроса, которые помогают включиться человеку, которому хотел бы так или иначе узнать чуть больше о сообществе и, возможно, погрузиться в него вот Первый вопрос, который мы поднимаем, это вот чем мы действительно вот кардинально и, может, не кардинально отличаемся от всех проектов, которые сейчас присутствуют на рынке? Чем мы действительно кардинально можем отличаться? Ну, я скажу так, мы просто другие. Ну, во-первых, во-первых, то, что мы делаем – это ну, своего рода инновация, потому что так сейчас никто не делает. То есть все системы базируются на, ну, на централизованной основе, где можно манипулировать. То, что мы делаем – это системы, где нельзя манипулировать. Первое. Второе. Система делается таким образом, чтобы сами участники сообщества решали, что для них хорошо, а что для них плохо. То есть это система, которая сама по себе живет. Это же есть самая главная задача. Вот. И мы сейчас уже на таком этапе, что мы приступаем к тестированию смарт-контрактов. Совершенно скоро интернет-сообщество, в том числе, числе блокчейн-сообщество, увидит что-то новое, какую-то новую игрушку. И это вот, что касается команды, то есть она действительно очень хорошая команда, то есть сам подход, я думаю, люди уже обратили внимание, что то, что мы делаем, мы любим это, мы любим это, мы верим в это, мы живем этим, и я не могу сказать, что мы там прям как, прям кардинально от других отличаемся, но что-то, что мы делаем, это что-то новое, что-то новое, чего в такой форме пока нет. Mm -hmm. Здорово. А скажи, пожалуйста, вот представим, что человеку идея вот зашла, он готов к нам присоединиться. Какие простые действия, вот первые шаги этому человеку ты посоветуешься совершить? Я. Хорошо. А, в связи с тем, что у нас короткие вопросы и короткие ответы, я отправлю вас на официальный канал YouTube. Там я записал, если не ошибаюсь, недели полторы назад одно видео и там написано как строить большие организации а нет, уже две с половиной недели назад и там есть как строить большие организации видео за 40 минут вы можете узнать алгоритмы моих действий, то есть у меня действия за последние там, 20 лет я их уже точил настолько, что я лишних движений просто не делаю. Вот. И, соответственно, выжимка из того, что я научился, что относительно построения сети, например, да, то вот этого занятия одного лишь хватит для того, чтобы катапультировать ваш бизнес в космос. Здорово. благодарю. вот и последний короткий вопрос. Мы знаем, что компания, точнее, компания, наше сообщество готовит такие просто бомбические инструменты в ближайшее время. А вот в осенью будут выходить некие продукты, IT-решения, цифровые, которые помогут вывести на качественный новый уровень все наше движение, все наше сообщество. А на чем ты советовал бы сфокусироваться на данный момент, вот на ближайшие кварталы и месяцы? Что делать человеку, чтобы выйти, сформировать ту команду, которая... Подойдет укомплектованное к тому, к тому мнению, когда мы выпустим эти продукты Да. Вопрос очень хороший. И вот из своих наблюдений, опять же, могу сказать следующее. Как только люди из сети узнают, что что-то когда-то придет, они все сидят и ждут, когда что-то придет. А теперь представь себе такую ситуацию. Вот ты сидишь, ждешь. И оно действительно раз и пришло. Часто ваши не приходит. А вот раз и пришло. А ты говоришь, о, круто, теперь я начну. И теперь в этот момент начинаешь. Или представьте себе другую ситуацию. Ты целых три месяца готовишься и взращиваешь свою команду. Готовишь целый состав лидерский, а, то есть ты теперь уже выходишь на позиции, когда появился новый продукт не один, а, как а, воин один в одного, а ты выходишь 300-400 бойцов, есть разница? А тебе представь, что за эти три месяца ты подготовился у тебя не 300-400, а там тысяча, полторы или две тысячи человек, которые получают эту уникальную возможность в руки. Я надеюсь, я смог ответить да, на этот вопрос. Да, Поэтому моя рекомендация вот, для любого человека. Если вы слышите, что вот, вот у вас есть команда хорошая, с которой вы можете работать, с которой вы можете доверять, да, то есть сказали и сделали, то если только вы где-то услышали, что где-то что-то скоро появится, все бросаете, берете вот это видео, где я объясняю, что нужно сделать для того, чтобы быстро э, уйти. Э, саку построение организации и строить эту организацию и я лично всегда этого придерживался и у меня всегда росли организации да, супер совет. благодарю с нами Радость. был анатолий или все благодарим его за такие цельные советы.